Такая. Добрый вечер, здравствуй, сказка. Моя. Вечер я запомню навсегда. Навсегда, навсегда, навсегда, навсегда Даже если ты мне не ответишь да, да, да, да". Я тебя люблю, честно, честно, никому известно, как люблю я тебя, Юля yeah. Я тебя люблю, сильно, сильно говорю Эксклюзивно, что люблю